Те навыки, которые мы приобретаем, работая у нас в компании, мы, позволяют нам зарабатывать на ровном месте в любой стране, с, с, любого, с любой точки мира. И в сетевом маркетинге есть такая поговорка, ребята, «Рот закрыл, и рабочее место убрано». Ваше знание у нас в голове мы можем в любое время, любому встречному, в любой э, стране показать и рассказать, как работает маркетинг, рассказать о нашей компании и в итоге получить за это нового партнера. А, ну, а для того, чтобы стать новым нашим партнером, конечно, вы должны пройти регистрацию. Регистрацию мы сегодня не будем разбирать. Есть ролики по регистрации. Она довольно-таки простая, как и везде, ребята. Но как вы видите, мы находимся с вами на главной странице сайта. А, наш сайт очень красивый. А, он, здесь все кнопочки и все настолько сделано умно, а все кликабельно. Вы, на главной странице сайта вы можете посмотреть а, и почитать о нас, кто мы такие и что. Посмотреть маркетинг наших основных площадок. Это маркетинг «Идеал М Мини» и «Идеал М Макси». Почитать наши отзывы. Это реальные отзывы реальных людей, которые а, у нас работают и зарабатывают. А, листая сайт, вы можете посмотреть а, наши документы о легализации компания легальная, проверить наши документы, посмотреть нашу дорожную карту, что мы, наш путь за год, как мы развивались целый год. Ну, правда, еще месяц до года, но ничего страшного. Но посмотреть, когда и какие площадки стартовали. Площадка, например, мы стартовали 23 сентября 2021 года с, именно с одной площадкой, «Идеал М-Мини», а на сегодняшний день у нас их уже пять. О них мы немножко позже поговорим. И будет на наше э, день рождения, на нашу годовщину будет стартовать новая площадка. Ну, конечно, у нас есть официальные группы, а группы официальные в Телеграме, в ВК, в Скайпе, а есть личный контакт с нашей администрацией. И э, всегда можно посмотреть пользовательское соглашение. Это оферта. Ну, После того, как вы прошли регистрацию, конечно, э, нужно авторизацию сделать авторизацию. И э, как только вы ввели свой логин и пароль, вы оказались вот в таком кабинете. Первое, что... Это нужно каждому нашему партнеру обязательно пройти уроки по кабинету. Вот с чего это ваш первый шаг для новичков. а Те, которые э, уже работают, ребята, для вас это тоже полезно. Я всем советую, просмотрите по несколько раз. Ведь э, знания всегда полезны в работе. А первый ролик – это как заполнить правильно свой профиль. А второй ролик – это пополнение вывод и перевод между партнерами. А, у нас есть такая функция «Поисковик». Как работает эта функция, как ею пользоваться, как через «Поисковик» просмотреть а, всю полностью свою структуру. И, конечно, как управлять бронями. Наш бизнес полностью управляем. На всех пяти площадках у нас а, а, есть брони, где мы выставляем на некоторых площадках есть двойные брони. А, обязательно. Просмотрите эти а, ролики, изучите, а, потому что у некоторых есть проблемы с выводом. А, а, для того, чтобы их не было, а смотрите внимательно еще раз. И начнем, конечно, с профиля. Для чего заполняется профиль? Профиль дополняется для того, чтобы ваши партнеры видели вас как спонсора. Я, например, со своим спонсором могу связаться. Я могу написать ей на почту. Я могу написать ей ВКонтакте, я могу позвонить на Skype, на Telegram. У меня есть полностью связь со своим спонсором. И вы точно также будете спонсором. И ваши партнеры должны иметь с вами связь как с спонсором. Ну и, конечно, спонсор ваш должен иметь с вами связь как с партнером. Запомните, если уж в крайнем случае нет у вас скайпа, а напишите цифры, телефон, страничка ВК, Телеграм. И здесь, в этом разделе, обязательно нужно заполнить ваши кошельки. Ни одна ячейка, не должна быть свободна. А, пропишите PerfectMoney, PayPal кошелек. Не будете вы э, работать с этими платежными системами? Написали 3 нуля, никаких набор цифр, а 3 нуля. И потом нажали кнопочку ⁇ Сохранить ⁇ Работаем мы со всеми картами Российской Федерации. А вывод можно делать на любую карту Российской Федерации. И точно так и пополнение. А, написали а, карту, написали имя, на чье имя карта, а, номер телефона ну, привязанный к карте и название банка. Все на русском языке. И нажали кнопочку «Сохранить». Ну и следующий, конечно, «Загрузить аватар». А как только загрузили фотографию с вашего компьютера или с телефона, код пришел от фотографии, нажимаем кнопочку «Сохранить». А сайт перегружается, и ваш аватар устанавливается. Здесь в разделе есть смена пароля. Вас, если вас не устраивает ваш пароль, вы всегда его можете поменять. Ну и какие площадки у нас есть. Это площадки, например, «Идеал М-Мини», «Идеал М-Макси», «Фабрика клонов», «Микромани» и «Фаст-трек». В разделе «Партнеры» отображаются ваши партнеры до третьего уровня в глубину и, и находится ваша реферальная ссылка. А какие? Давайте так, наверное, вот так вот мы сделаем, чтобы вам было видно. Видно, я немножко расскажу, какие площадки. Значит, идеал М-мини вход полторы тысячи за один круг, а ваше одно бизнес-место зарабатывает 244 тысячи. Идеал М-максим. Есть закольцовка на фабрику клонов. А вход 15 тысяч за одно бизнес-место зарабатывает 2 миллиона пятьсот девяносто тысяч. И выход на фабрику клонов за 10 тысяч. Фабрика клонов. Там два, а, две программы. На 1000 рублей, с 1000 рублей одно бизнес-место ваше зарабатывает 23 тысячи, а на 10 тысяч зарабатывает 230 тысяч. И микромани. А здесь можно с 500 рублей заработать 5000. И выход есть на площадку Идеал М-Мини за 1500. И наша последняя площадочка, это фаст-трек. Здесь два стола вообще один рабочий стол, но стол есть на 750 рублей, где вы будете за один круг делать полторы тысячи, и есть стол на 7500, где вы будете за один круг делать 15000. Вот такие вот есть площадочки у нас. Ну и давайте мы перейдем на слайды и разберем маркетинг. А какие у нас, значит, а что такое, начнем с того, что, что такое идеал М? Это, конечно, гарантированные выплаты, это маркетинговые планы, это многолетний опыт, это надежная защита, это автоматизация процессов и, конечно, выгодное партнерство. Сейчас, секундочку, ребята, я прошу прощения. Ага, да, все. А, наша компания «Идеал М» Это официально, как я уже говорила, зарегистрированная компания. А у нас есть свой регистрационный номер. У нас ни на одной площадке нет абонентской платы. А вход открыт в любую площадку, на любой стол. Нет привязки к первому столу. Это самое, наверное крутое преимущество самое крутое перед другими проектами ведь почти во всех проектах есть привязка к первому столу вы не сможете купить второй например стол или третий без первого стола а у нас это возможно у нас работает трехуровневая партнерская программа на некоторых программах на три уровня в глубину. Работаем мы с такими платежными системами, как Сбербанк, и карты всей Российской Федерации. У нас есть Perfect Money и Pair кошелек. И вывод, и пополнение. Подключена касса Фрей. И, конечно, есть внутренний перевод. А на сегодняшний день у нас 5 маркетинг-планов. А мы стартовали 23 сентября 2021 года с одной площадкой идеал M Mini. 31 октября 2021 года у нас появилась, стартовала микро-мани площадка. 6 февраля 22 года у нас стартовала фабрика клонов мини и макси. 3 апреля 22 года у нас стартовал идеал м макси. Площадка прошу прощения. И 1 июня 22 года стартовала площадка фастеры. И 23 сентября будет старт новой площадки. ребята, очень крутая будет площадка, но это будет просто бомба! Бомба. Ну и теперь давайте перейдем. Сегодня мы разберем такую площадку, как начнем с площадки, с моей любимой, конечно. Это идеал М Мини. Что такое идеал М-мини? Перед вами 6 столов, ребята, 5 рабочих столов и 6 стол это полностью ваша зарплата. Но как вы видите, что у нас с каждого стола идут выплаты. Каждое второе место на каждом столе у вас идут причем очень хорошие выплаты. Плюс работает реферальная программа. Полторы тысячи это не такая огромная сумма, а чтобы начать свой бизнес. Итак, как вы видите, это тренар. Первый партнер приходит, становится на это место. Вы пригласили первого партнера, эти полторы тысячи идут в накопление. А вот когда второго вы пригласили, и он стал к вам на это место, на второй, вы полторы тысячи свои возвратили обратно. Третий партнер пришел, он вам дал переход во второй стол за 3000. С первого, полторы и с третьего переход за 3000 в этот стол. Итак, первый партнер, ваш вот этот партнер, пригласил себе три партнера и куда и пришел, встал пришел, к вам на это место. И эти деньги 3000 идут в накопление. Ваш партнер второй пригласил себе три партнера и пришел стал к вам на это место и вы сразу получили тысячу рублей а по тысячи получает ваши два спонсора как только сработала ваша вторая линия вы получили три вот за эти три партнера которые вы получили 3, 3 тысячи. А вот эти три пригласили каждый по три. Это получается сколько? 9. Правильно, вы получили девять тысяч. Итого с этого только стола вы получили тринадцать тысяч. Третий партнер пригласил себе три партнера и приходит, становится на это место. И он дал вам переход за шесть тысяч в третий стол. Первый партнер то же самое. Закрывает свой а, первый стол и приходит, становится на это место. Эти 6000 идут в накопление. Второй партнер закрыл свой второй стол и пришел к вам, встал на это место. У вас сразу же клон за 3000 летит по вашей броне. реинвест второго стола по вашей броне. Вы получаете сразу тысячу. Ваши э, два спонсора получают по 3000 Сработала вторая линия, вы получили 3. Сработала третья, вы получили 9. Третий партнер дал переход за 12 тысяч четвертый стол. Итого вы заработали 13 тысяч. 13 и 13 и полторы. Сколько будет, ребята? 17,5. 17 Правильно? Правильно. Вы прошли всего три стола, а у вас уже есть хорошая, хорошая сумма на балансе. Первый партнер закрывает свой третий стол и приходит, становится на это место. Эти деньги идут в накопление. 12 тысяч. Второй партнер прилетает к вам, закрыл свой в третий стол и пришел, стал на это место. Вы получили семь тысяч, по две с половиной получает ваши два спонсора. Не забывайте, что вы тоже будете получать эти же спонсорские вознаграждения от ваших партнеров. Вторая линия у вас сработала, вы получили семь пятьсот. Третья линия сработала, вы получили двадцать две пятьсот рублей. Итого, только с этого стола вы заработали тридцать семь тысяч. Третий партнер вам дал переход за 24 тысячи в 5 стол. 12 и 12, 24. Скажите, ребята, есть у нас где-нибудь здесь абонентская плата, отчисления на администрацию, на админа, куда-нибудь деньги наши, вот видите, как распределяется. Есть где-нибудь отчисления? У нас нет. Нет у нас никаких абонентских плат. Нет никаких у нас отчислений. Ни на администрацию, ни на развитие нашей компании. У нас четко деньги распределяются между партнерами, между вашей командой. От партнера, к партнера идут ваши деньги. Все наши деньги, которые все эта команда работает, все командные деньги, они четко распределяются все до одной копейки. Первый партнер приходит. Ваши 24 тысячи идет накопительный баланс. А со второго партнера, когда приходит, становится к вам на это место, клон летит за 6 тысяч по вашей броне, куда вы выставите бронь, туда и станет. Вы получаете 10 тысяч, по 3 тысячи получает ваши два спонсора. 3 тысячи, сработала ваша... Вторая линия, вы получили 9000, сработала третья линия, вы получили 27. И плюс с этих денег идет 2000 в накопительный баланс. Так как 24,24 -24 это 48, а нам нужно на покупку шестого стола 50 тысяч. Вот они из этого партнера и идут 2000 в накопление. А третий партнер дал вам переход за 50 тысяч куда? Да в шестой стол. Это полностью вся ваша зарплата. Первый партнер приходит, вам 35 на баланс для вывода. За 15 тысяч у вас активируется идеал М-Макси. Все ваши партнеры, все ваши клоны, клоны ваших партнеров, все будут идти на эту площадку. Второй партнер приходит, у вас 50 на баланс для вывода. Третий партнер пришел. Пятьдесят на баланс для вывода. Итого вы только с этого места заработали 135 тысяч реферальных. Здесь вы заработали сорок. 40... Сорок да? Ой, ребята, прошу прощения. Да, сорок шесть. Итак, одно только бизнес место заработало 244. Только одно ваше бизнес место. А ваши реинвесты? А ваши клоны? Все это будет закрываться, и каждое ваше бизнес-место будет приносить вам 244 тысячи на баланс. Круто? Да, очень круто. Я считаю, что да. Всем советую, рассмотрите эту программу, ведь она очень денежная. И здесь есть выход на а, крутую площадку «Идеал М-Макси». Вам не нужно будет тратить свои 15 тысяч из, из личного кармана. Вы здесь можете выскочить на эту площадку. Вот она, эта площадка. Эта площадка шикарная, очень даже. Вход составляет 15 тысяч, первый стол. Первый Партнер приходит, эти 15 идут накопления. Второй партнер приходит, 5000 на баланс для вывода, а за 10 что? До фабрика клонов. И вы будете на этой фабрике клонов, ваши партнеры, партнеры клоны ваши, клоны ваших партнеров, все будете выходить на фабрику клонов и там получать именно будет ваш третий заработок. Первый у вас идет по маркетингу. Второй у вас идет а, ваше а, реферальное вознаграждение. Третий у вас спонсорские вознаграждения. А четвертый это будет фабрика клонов. Круто, круто. Работать всего лишь на одной площадке, а получать сразу 4, 4 дохода иметь. Третий партнер дал вам переход. За 30 тысяч во второй стол. Первый партнер закрыл свой первый стол, пригласил три партнера. О, в каждой матрице есть квалификация. Каждый... Нет вообще, ребята, забудьте о том, что в матрицах есть пассивный доход. Не приглашайте вы людей на пассив. Нет пассива в матрице. В матрицах нужно трудиться. В матрицах нужно работать и приглашать. Не нужны те люди, которые говорят, я не умею приглашать. Вот научатся они приглашать, вот тогда пусть идут к вам в команду. Сейчас научиться приглашать можно за один вечер. Все есть в открытом доступе. В интернете было бы желание. Квалификация три партнера обязательная. Обязательная квалификация три партнера. Итак, первый партнер пригласил три партнера и приходит становится на это место. 30 тысяч идет в накопление. Второй партнер закрыл свой первый стол. Приходит становится к вам на это место. 10 тысяч вы получили, по 10 тысяч получили ваши а, два спонсора. А, вторая линия сработала, вы 30 получили. Третья линия сработала, вы 90 тысяч получили реферальных. Итого, 130 тысяч вы заработали только с одного второго стола. Третий партнер вам дал переход за 60 тысяч в третий стол. Первый партнер закрыл свой второй стол и приходит, становится к вам на это место. Эти 60 идут в накопление. А вот второй партнер вам дает сразу клона во второй стол за 30 тысяч. Этот клон летит по вашей броне. Клон – это реинвесты. Реинвесты ваших столов. И каждый реинвест вам принесет по 2 миллиона пятьсот девяносто тысяч. Каждый ваш клон. Каждый ваш реинвест. 10 тысяч вы получаете. По 10 получает ваши спонсоры. Вторая линия сработала, вы получили 30. Третья сработала, вы получили 90. Третий партнер дал переход в четвертый стол за 120 тысяч. Итого вы заработали 130 тысяч. 3, 9, 27. У вас в команде 27 человек. А вы уже сколько заработали? А, 265 тысяч. Круто, круто. Четвертый стол. У нас закрывает свой... Пер, первый партнер закрывает свой третий стол, и приходит становится на это место. Здесь может быть обгон. А, ничего страшного, пусть идут. А здесь может прийти не первый, здесь может на каждое место прийти. Первый может где-то там застрять, а может прийти второй, может прийти третий, может прийти четвертый. Здесь не имеет значения, кто станет на это место, а эти деньги идут в накопление. Точно так и сюда кто прилетит. Кто из вашей команды прилетит он встанет на это место и принесет вам 70 тысяч на баланс для вывода. По 25 получает ваши два спонсора. Сработала ваша вторая линия, вы получили 75. Сработала третья линия, вы 225 получили. Круто, круто. Третий партнер пришел, вам дал переход за 240 тысяч в пятый стол. Итого только с четвертого стола вы заработали 370 тысяч. Первый партнер в накопление 240 тысяч. Второй партнер. Клон летит за 60 тысяч по вашей броне а на третий стол. 100 тысяч вы получаете, по 30 получает ваши спонсоры. Вы будете получать как спонсор. И вы будете это получать. Ваши реферальные эти вознаграждения – Вторая линия у вас сработала, вы получили 90. Третья сработала, вы получили 270. Итого, только с пятого стола вы заработали 460 тысяч. Ребята, вдумайтесь. Только с одного стола почти 500 тысяч, почти полмиллиона. Ну, круто же. Очень круто, очень. Третий партнер вам дал переход куда? Да, за 500 тысяч в шестой стол. Первый партнер приходит 500 тысяч на баланс для вывода. Второй партнер 500 тысяч на баланс для вывода. Третий партнер 500 тысяч на баланс для вывода. Итого, одно ваше бизнес место заработало 2 миллиона 590 тысяч. Но у вас не одно будет бизнес место. И вы будете постоянно крутиться на этом столе. И вы постоянно будете получать по 2 миллиона пятьсот девяносто. Ну, это просто кру крутизна, ребята. Я не знаю, круче, наверное, не бывает. Наша площадочка. Фаст Как я вам уже говорила, что здесь два стола. Один стол. Здесь вообще вот один рабочий стол. Что на семь с половиной тысяч, что на 750. На какую сумму вы будете заходить? Это уже вы решаете сами. Но если вы хотите зайти на площадку «Идеал М-Мини», то можно сразу же активировать за 750, пригласить первого партнера 750 на баланс для вывода. Второй партнер дает реинвест вашего этого стола по, за спонсором. Третий партнера пригласили – у вас опять 750 на баланс для вывода. Итого 1500 вы можете сразу активировать мини. Идеал М-мини. А дальше уже 4, 5. 4 опять получили 750. С 5 опять реинвест у вас пошел за спонсором. А с 6... Вам опять 750 на баланс для вывода. И так до бесконечности. Сколько будете приглашать, все деньги ваши. Здесь все деньги идут на вывод. Это быстрые деньги. Очень быстрые деньги. Пригласил, получил. Пригласил, получил. Это эм, линейно-шахматный маркетинг. Этот стол работает по такому же принципу. Только здесь вход 7,5 и вы пригласили этого партнера на 7,5, 7500 вам на баланс для вывода. Второй партнер, вам идет реинвест за э, спонсором, реинвест открывается у вас да, дополнительный этот стол. Третий партнер вам дает опять 7,5 на баланс для вывода. Вы заработали 15 тысяч, активируйте идеал М-мини. Потом еще скажите спасибо. Спасибо, что Ольга Рзуманян посоветовала активировать идеал М-Макси. Идеал М-Мини. Дальше четвертый семь с половиной. Пятый реинвест опять за спонсором. Шестой опять семь с половиной. И у вас опять 15 тысяч на баланс для вывода. И там вы получили на Максе. Вот смотрите, как круто! Круто, круто. Да здесь можно крутиться до бесконечности. Я не знаю, круче нашего маркетинга, наверное, нет в интернете. Я смотрю там некоторые проекты сейчас на предстарте, ребята. Что греха то и а, Меня тоже добавляют во все чаты. Я сижу, наблюдаю, смотрю. А, ну, не знаю, может быть, потому что я не люблю семиместные матрицы. Но... 6 семиместных матриц. И они в чате кричат, круто, круто, круто. Круто, круто, круто. Ребята, а то ли не понимают, что такое 6 семиместных матриц закрыть? Слева направо. Нет никаких броней. Это будет слева направо на свободные места. Это столько там уже набежало халявчиков. Я смотрю, иди, выдаюсь. Вот, честное слово, где у людей, то ли не понимают, то ли я не знаю, но где у людей глаза? Шесть местных матриц. Это сколько тебе нужно пригласить, чтобы все это закрыть? Ну, давайте, отклонилась я от нашей презентации микромани. Можно здесь у нас входить с удвоителя. Но можно сразу начинать с 1000 рублей. Удвоитель это дает первый и второй партнер. Просто переход за 1000 рублей во второй стол. Первый партнер закрыл свой удвоитель и пришел встал на это место. 1000 рублей идет в накопительный. А второй партнер а 1000 на баланс для вывода. Третий партнер пришел сюда встал. 1000 на баланс для вывода. Кого-то пригласили на 500 рублей. Кого-то пригласили на 1000 рублей. Здесь можно а, в, выбирать, как вам удобно. А, есть 500 рублей, да, заходите, работайте на 500 рублей, перейдете, два партнера пригласите, перейдете на 1000. Есть 1000 рублей, да давайте делайте старт своего бизнеса сразу со второго стола. Быстрее э, выйдете на выплату. Первый партнер у вас закрыл второй стол и приходит, становиться на это место. За 500 рублей идет реинвест этого удвоителя, этого первого стола. И за 1500 идет активация первого стола «Идеал М-Мини». Но если вы там уже есть, то туда летит ваш клон по вашей броне. А вот второй и третий партнер вам дают переход куда-то. Да ой, переход, вам дают деньги на вывод, прошу прощения, ребята, по две тысячи. Итого, за один круг ваше одно бизнес-место заработало с 500 рублей, а, заработало пять Ну вот, смотрите, здесь с этой площадочки можно сюда заводить новичков, которые только что пришли в интернет и еще не научились приглашать, да, и вот можно им предложить эту площадочку, и пусть они начинают с 500 рублей. Пусть они посмотрят, пусть они походят на вебинары, выучат маркетинг, посмотрят, как работают другие команды, а пообщаются с умными людьми, пообщаются с лидерами, пообщаются вообще с людьми в команде, которые в чате, посмотрят, как кто работает. И они точно так же будут брать с них пример и будут а потихоньку двигаться, потихоньку начнут приглашать. И научатся, точно так научатся приглашать, как и все приглашают. Да что тут, я не знаю, как можно себе в голову бить то, что я не умею приглашать. Но вы же разговариваете каждый день, вы разговариваете по телефону, вы общаетесь там с друзьями, с подругами, а с, там, с одноклассниками, вы ходите в парикмахерскую, вы едете в такси, вы ходите в рестораны, в кафе, да вообще вы просто гуляете, вы общаетесь, вокруг вас люди, вокруг вас люди, вы общаетесь с людьми. это точно такое же общение, приглашение, это точно такое же общение, как вы общаетесь. Вы звоните, вот вы, например, пошли на рынок, да, и на рынке там, например, да, подошли, а там продается в одном киоске и скидка и на все овощи, скидка, например, там 50%, да, вы, конечно, что вы делаете в первую очередь? Вы в первую очередь берете телефон. И кому звоните? Вы звоните своим родным, своим близким. Там Ваня, Маня, там тут, Сережа, там Ваня, Маша. Я здесь на рынке. Вот здесь вот такой вот киос. Он стоит вот здесь. Вот этот, здесь овощи, здесь все очень дешево. Овощи очень хорошие. Прям вот одно заглядение. Все свежие, все, все, все свежие овощи, все, срочно приезжай, я тебе заняла очередь. Вы что сделали? Вы сделали рекламу, вы продали эти овощи за этого продавца. Точно так и у нас в сетевом маркетинге. Вы продаете свою реферальную ссылку. Ну, настолько это... Ну, не знаю, не я пришла, ребята, 11 лет тому назад в интернет. А, да, я, я вообще была ноль. Если я сейчас начинаю... А, вот, новичок там, да, а, он, я, я не умею это делать, я не умею делать это. А, я иногда там... Как это вы не умеете? А потом так, Оля, стоп, ты забыла себя? Ты тоже пришла такая же. Ты пришла, ты не умела ссылку открыть, ты не знала даже о том, что на эту ссылку нужно нажать, чтобы она открылась. И я себя останавливаю. Ну, ребята, ну, учиться нужно, желание, у меня было желание, я все схватывала на лету, я, я ходила каждый день на вебинары, я ни одного вебинара не пропустила, я ни одного живого тренинга не, по, не а, пропустила. А я начинала работать вообще с криптовалютой. Мы работаем на рублях. А вообще криптовалюта, она только вышла тогда. Этот биткоин, вы даже не представляете, как это было сложно для меня, как это было трудно. И я и плакала, у меня истерики были. И я не знала, я не знала, что мне делать. Я, я честно вам говорю, я как кошки свои делала презентацию. Я начинала рассказывать ей маркетинг, о, эти, за эти биткоины начинала рассказывать, у меня кошка развернулась и ушла. Я стоп. Если меня кошка не стала слушать, то люди вообще не будут слушать. Я это все пересмотрела. Я позвонила своему спонсору, я позвонила своему вышестоящему спонсору, я проконсультировалась. Я взяла консультацию и а, просто мне подсказали, как это нужно делать. Я начала звонить своей сестре родной в город Ростов-на-Дону, благо связь у меня бесплатная. Я стала ей рассказывать, а она экономист с высшим образованием. Она стала такие мне вопросы задавать, что я АБ, она так бизнес-вумен. Иди учи свои биткоины, как вы учишь, позвонишь. Я ей звонила по нескольку раз на день. Я потом свахи стала делать презентацию. Стала свахи звонить. И они люди, которые вообще далек, далеко, вообще она была свахом от, от, от, от интернета, и далеко, очень далеко от этих биткоинов была. Она столько мне вопросов задавала. Ребята, я выучила маркетинг, я выучила все о биткоинах буквально за неделю. Я, я рассказывала все это во сне. Вот так я учила маркетинг. И первое, что я стала рисовать. Я стала, когда рисуешь маркетинг, ты лучше запоминаешь, как это работает. Просто на листе бумаги, на листе берете ручку, лист, лист бумаги большой и рисуете маркетинг. И не просто маркетинг рисуете, я пригласила, например, Свету. Она станет вот сюда, я пригласила Ивана, Иван станет сюда. А там, Валя станет вот сюда. Теперь ва, под Валю или под Свету, или под Ивана, куда поставить? Да вот сюда вот поставить. Вот так вот учить маркетинг. У нас вебинары были три раза в неделю. А мы вам проводим с Леной ежедневно. Некоторые даже не хотят ходить. Но это их и проблема. Ну, я, наверное, вам надоело, ребята. Ну, на сегодняшний день вебинар окончен. Следующая фабрику клонов... На следующем вебинаре мы начнем именно с фабрики клонов. Есть вопросы? Есть ли вопросов? Нет. А можно менять спонсора? Да конечно можно, Марина. Конечно можно поменять спонсора. Вы должны выбирать сами себе спонсора с тем, с которым вам будет легко работать, уютно, который сможет вам всегда помочь. Спонсор всегда должен быть на связи. Я понимаю, что там вышел, там съездил, там предупредил, там, например, у меня, например, Лена, да, она идет в магазин, она мне позвонит или напишет, Оля, я ушла в магазин. Или там, э, Оля, я уехала там туда-туда. Э, я буду через столько-то столько времени. Я всегда знаю, где мой спонсор. Спит она, кушает, или куда она, или она пошла в магазин. Я знаю каждый шаг своего спонсора. У меня иногда руки опускаются. Ну, ничего не хочу, ну, ничего. А у меня так сзади спонсор. Тихонечко, хох, все, руки вверх и пошла работать. Вот что такое спонсор. Я очень люблю своего спонсора. Хорошо, ребята. А, например, переходя с одной площадки в другую, можно поменять спокойно спонсор? Конечно, можно. Конечно, Можно. Можно поменять спонсора, а со спонсором придут ваши площадки и придут все ваши рефералы, которые зарегистрированы по вашей ссылке. Поэтому не делайте из этого проблему. Написали, связались с Леной, Леной объяснили причину а, э, э, э, э, измены спонсора и все. У нас Лена очень хороший человек. Угу. Так, все, ребята, будем прощаться или еще есть вопросы? И вам спасибо большое, что приходили, что приходите, ребята, приходите. Мы одна семья, с вами и поговорим все вместе, а тем более у нас такая шикарная вебинарная комната. Не знаю, как вам, а я влюблена в нее, честное слово. Так хорошо. Не хочется даже выходить из нее. Ну, всем тогда пока. Да, давайте, пока-пока. Всем желаю хорошего, приятного вечера. А всем активных партнеров и, конечно, больших чеков. Наш а, идеал М – это самый лучший источник дохода. Жду на следующем вебинаре. С вами была Ольга Арзуманян. Всем пока-пока.